Всем привет. Это Александр Шуршов. В сентябре в Петербурге пройдут муниципальные выборы. Проводить их должны и КМО, то есть муниципальные избирательные комиссии. Совсем недавно мы выбрали три случайные избирательные комиссии и решили проверить, как они работают. И результаты поразили даже нас. Ни в одном из муниципалитетов мы не смогли найти членов комиссии, а муниципальные чиновники так испугались наших вопросов, что даже начали распускать руки. Нет, нет, нет. Олег вы слышали, вы в, комиссию. У нас в Петербурге больше ста муниципальных комиссий, и часто их руководители ежемесячно получают зарплату, хотя выборы проходят раз в пять лет. Так партия власти покупает себе личную лояльность членов комиссий и заключает негласный договор: мы вам пять лет платим деньги, а вы нам обеспечиваете нужный результат на выборах. Всю эту схему даже ЦИКИ открыто называют. ОПГ. Поэтому необходима помощь извне для наведения порядком в целом для оздоровления всей избирательной системы города Санкт-Петербурга, устранение дублирующих указующих перстов. Вот Николай Иванович... Когда мы это обсуждали вчера, Николай извините, я с вашего развлечения скажу, мы когда обсуждали ситуацию, которая у них на муниципальном уровне происходит, он говорит, да какая там параллельная единая система, это какая система ОПГ. Такой расклад нас не устраивает. С нами десятки тысяч сторонников, более трех тысяч потенциальных кандидатов, которые уже зарегистрировались на сайте spb.vote. Нас много, и мы должны заставить жуликов и местных чиновников считаться с нами. 8 сентября также пройдут выборы губернатора. Их будут проводить... 30 территориальных избирательных комиссий. ТИКОВ. Так давайте передадим полномочия муниципальных комиссий территориальным. Это предусмотрено законом и очень сильно облегчит жизнь кандидатам, избирателям и всем тем, кто проводит выборы. Эти комиссии проводят выборы не раз в пять лет, а постоянно. Да, членам этих комиссий нельзя полностью доверять. Мы прекрасно знаем, как проходят у нас выборы. Но их хотя бы можно найти и узнать, какие решения они принимают. И жители в таком случае сэкономят десятки миллионов бюджетных денег, потому что не придется содержать всю эту армию муниципальных избиркомов. При этом контролировать честность выборов и считать голоса будет гораздо проще, а жулики из муниципальных комиссий не будут мешать независимым кандидатам регистрироваться. Давайте вместе сделаем первый шаг. Мы подготовили шаблон обращения с требованием переложить полномочия неизвестных муниципальных комиссий на территориальные. Его можно распечатать, подписать и отправить почтой ваш муниципалитет, городскую избирательную комиссию и в ЦИК. Обычной почтой или по e-mail. Это небольшое дело, важный вклад в борьбу за честные выборы в Санкт-Петербурге. Присоединяйтесь к нам, подавайте заявление, регистрируйтесь на сайте в качестве избирателя. Нас больше, мы заставим их соблюдать закон и обязательно победим.